друзья всем привет с вами геннадий стомин канал добрый гена и сегодня я решил рассказать и показать то каким образом я законсервировал свой разумный дом на зиму первое что я сделал это закрыл все проемы от возможного попадания снега дождя опять же каких-то птиц и кошек для этого я использовал osb 6 миллиметров и на будущий год osb будет откручена и применено просто ну, в каком-то другом деле ну, в любом случае, USB оно влагостойкое, с ним ничего не будет. И это не разовая покупка, знаете как, зашил, открутил, а потом выбросил. Нет, в любом случае, оно пригодится. Также можно обратить внимание, что у меня плоская кровля. Пока уклона нет, это просто монолитная плита. И для того, чтобы избавить ну, бетонную плиту от лишней влаги, я ее просто закрыл целлофаном, наложил там досок, кирпичей, ну, чтобы пленку не подняло, не унесло. И уже прошли, были дожди, сверху покрылась пленка коркой льда, ну и, в общем-то, плита абсолютно сухая. Также мне необходимо было каким-то образом отвести воду, влагу возможную, от плиты, от фундамента, так как отмостку я в этом году пока не делал. И связано это с тем, что прежде чем делать отмостку, нужно окончательно закрыть вопрос канализации, то есть вывести и после этого уже ее делать, чтобы потом в дальнейшем не долбить, так В общем, для отхода воды, влаги, намокания первых блоков и самого фундамента я использую э, строительная пленка, она идет в рулоне, э, она полностью по периметру одним целиком рулоном, Я ну, не один естественно, вместе с супругой обмотали, сверху еще прошел скотчем, чтобы ее собрать, чтобы она не сползла уже никуда, и с помощью строительного степлера она по верху везде прищелкнет. Потом она целиком идет вниз, и вот где-то метр вот дома. Таким образом уже, ну, я не скажу, что 100%, но все-таки произведена, произведена гидроизоляция земли, земля не намокнет, следовательно, даже если будут морозы, то ее уже так не расширит, ну, в общем, как-то так. Ну, давайте пройдем по кругу, здесь вот тоже видно, что пришита и печи лежат. С задней стороны у меня проем небольшие, и мне жалко было использовать, в общем, USB. Я взял ДВП, это тут у нас, кстати, был сарай, еще буквально несколько недель назад мы его разобрали, и вот там как раз оставалось это ДВП, и с помощью ДВП это все прикрутил. Можно видеть, что вот здесь пленка колышется, и это сделал специально, то есть даже если какая-то влага будет, то она будет вот просто от деталек Это щиты, я их оставил, это щиты от фундамента, так как в дальнейшем будет еще строиться гараж и будет заливаться фундамент. Ну и вот они как раз и пригодятся. Так, вот аккуратно. Сегодня где-то 2 или 3 градуса мороза, немножко руки мерзнут но днем выходило солнышко и можно обратить внимание, что вот она. Здесь у ужица как раз образовалась, водичка стекала. Это та самая система декиа. Работает. Те, кто не видел видео, можете посмотреть. Сложены доски, которые остались у меня. Тут досточки все, все в общем убрано на участке ну, максимально насколько это было возможно. Тут можно обратить внимание, что. Закрыты целлофаном, но ну, это вот блоков остались целлофаны, а две кучи тут песка и щебенки. Щебенка осталась, я ее аккуратно сложил, так как на будущий год буду делать еще парапет и следовательно сверху еще заливаться армопояс и как раз будет, вот ну, хватит в общем, чтобы это сделать армопоезд. Также можно обратить внимание, что сегодня также все сложено. Только свет я их закрыл. Все балеты сложны. А, ну и что, вот и заканчивается строительный сезон 2019. Жизнь продолжается. Желаю всем удачи, счастья, добра, любви. Все, всем пока.